Женному спуску, влага. Внять. Мирно. Опусти, кажи. Фак спустить. Ух! Война. Сезон 2022. Закрыт. Торжественно. Спасибо, Неллинга. Все, все, все. Начинай говорить. Дон был хороший. В общем-то, приехали мы не зря. Половили вообще отлично. Настроение вот было великолепное. Руковка продавалась. Вчера замороженная. <с> Еле выковыривали. Пальцы ломали. <с> <с> так ничего все. Ну а теперь, что нам надо сюда? Иголка. Несколько. Да, несколько иголок набор борт целый. Нитки. Ручку. Две. Нитки. Три теплые тапки 4, меховой стульчак 5, чтобы, блин, маркер, маркер, что еще надо, настроение хорошее надо, да, да, да, чтоб нам повезло, так, мы тут присели на дорожку, вот оставили водички, Подожди, сейчас я на зиму, а так вот, сидим на дорожку, уезжать не хочется, вообще, Оставили воды. Сколько это там? Сколько? Литров 20? Да, да. Эксперимент. 20. эксперимента. Замерзнет, не замерзнет. Оставляли раньше? 40, 40 литров. То сразу же, как, чтобы за водой не ехали. Да, так что, всем пока. Тетя Люся, привет! Костя, привет. Давай сейчас, привет тете Люсе. обязательно. Без его закона не клюет. <свистую> Проверено. <свист enthusias> Костя, огромный привет. выздоравливай. Мишаня. Чтобы ты был с нами. Мишки, да. В общем, всем, кого нам сегодня удалось здесь В Кого не хватает, да? Да. Виталику. Лехи. Лехи, о, мацановский леха, Дрова твои убраны. Работают. Да. <свистую> <свист <aired> <свистую> yeah. Твои березы. Все. Пока-пока. Патилац! С КЦ заведет! Сейчас мы будем транквилизироваться по волоску. Вот ров подкинули. Работает. Хорошо, что мы отбилили на кого-либо. Все закрыто. Ну, ну, смотри как. С улитками эти большие-то Ой, ладно, давай, помчали И с полоской. А все почему? Все потому, что тетя Люся скучает. Привет, тетя Люся. Скучно ей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 Путь к аккумулятор вот. там у нас девенкова это вот наша заветная батина болото в этом году немножечко побрали чуть-чуть сколько мы ползали по времени